Всем привет! С вами Светлана Денисова, создатель ваших возможностей в английском. Сегодня хочу вам рассказать одну из глобальных проблем, с которой сталкиваются люди, когда начинают изучение английского языка. Когда вы сталкиваетесь, когда начинаете, продолжаете или уже хотите закончить, если вы хотите закончить – не заканчивайте. Так вот, когда вы начинаете обучение, вы не ставите перед собой конкретную цель. Для чего? Вы думаете, что знают все английский язык, я тоже должен знать. «Мой сосед знает, и мне надо» или вот я такой не очень не знаю там а еще кто-то знает это не цель поймите для себя что это не цель цели бывают разные вот например цели я хочу свободно говорить в путешествиях в отдыхе я хочу вести переговоры по бизнесу свободно чувствовать себя со своими иностранными бизнес партнерами это цель цель это читать книги в оригинале цель это слушать аудиокниги на английском языке цель это фильмы смотреть без без перевода, вот цель понимаете, что когда вы ставите перед собой какую-то конкретную цель вам становится легче и понятнее этот путь и конечный результат и когда вы доходите до результата когда вы доходите до своей цели вы отмечаете галочку и говорите себе да, я это сделал, да, я молодец еще много других ошибок и фишек расскажу вам на своем канале подписывайтесь на мой канал на ютюбе с вами была Светлана Денисова. Всем пока!